Друзья, всем привет! Я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайф-коуч. Сегодня вместе с Сергеем Новодворским проведем с вами живую встречу и познакомимся с вами. Объясним, как можно зарабатывать на путешествиях даже во время кризиса. Расскажем, что сегодня вы сами знаете, что у нас невероятные выгодные условия, в кавычках, для того, чтобы продвигаться. В кавычках, с одной стороны, потому что действительно трудно, а с другой стороны, чем труднее, тем люди успешные, целеустремленные, зарабатывают и становятся крепче и увереннее. Всем привет, здравствуйте. Сергей, пишите, добавиться. Я вас сейчас добавлю. Проситесь на, на наш эфир. Сергей Новодворский, пока он подключается, сегодня, ребята, у него будет первый первое выступление. Дебют, Сережа, приглашаю. Пока подключается, также живет в Киеве, как и я. Правда, я живу под Киевом, 40 километрах от города. У меня есть небольшой свой дом. Сергей расскажет о себе. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня Сергей, это друзья, поэтому прошу его поддержать. Я тут уже в инфобизнесе около 10 лет, поэтому я такая типа крутая. Я тренер личностного развития, лайф-коуч, психотерапевт. Я тоже, как и Сергей, оказывается, мы вот познакомились здесь благодаря компании MWR Life, компании на путешествиях, благодаря инстажере, Хочу сказать выразить огромную благодарность тем, кто старается раскручивать бизнес сетевой через интернет. Это, я вам скажу, не так просто. И сегодня мы об этом тоже поговорим. И также мы расскажем, поделимся, почему вы, мы также зашли в эту компанию «Бизнес на путешествиях». И я поделюсь с вами, почему это круто и почему в, в, в, в кризис можно зарабатывать. Интересно? поэтому поехали. Итак, я представляю Сергея, он офицер запаса, оказывается, он тоже офицер запаса, как то там. Познакомились, <laughs> мы познакомились через интернет-бизнес, через uh, компанию WR Life, uh, через Insta.ru, это игра, которая помогает раскрутить вашу активность, в, нашу активность в Инстаграме, uh, потому как без поддержки друг друга, без комментариев, без энергетики никакой бизнес не строится. Что психология, что сетевой, что продажа, там не знаю, унитазов, не знаю, мебели. Все сегодня продается через соцсети. Поэтому инстажера в нашей компании, в нашей в нашей команде была запущена для того, чтобы люди почувствовали себя в соцсетях, в частности, в Инстаграме, более уверенно. И вот там мы с Сергеем познакомились. Итак, я уже сказала, что я около 10 лет в интернет-бизнесе. Я ушла из вооруженных сил, из главного управления разведки. Уже сейчас не стесняюсь об этом говорить. Раньше я молчала, сейчас я этим горжусь. Я там работала, уволилась в должности главный специалист отдела психофизиологического обеспечения в одной из интересных структур. И теперь я ушла вот уже в самостоятельное плавание, уже вот около 10 лет я на интернете. А теперь Сергей представить себя сам. Да, спасибо Надежде за приглашение, очень было приятно. Я даже не ожидал, что такой мастер, как она, вот, пригласит меня <laughs> на самом-то деле, да, потому что как бы, я увидел приглашение, как бы, сразу не поверил, что такое может быть, как бы но ну, такое... Расскажите о себе, как вы, почему вы выбрали э, интернет-бизнес именно вот путешествий? А потом я скажу, почему я с опытом 10 лет работы в интернет, почему я также зашла на платформу NWR Live и также пользуюсь этими туристическими всякими штуками. Расскажите про себя, себе. Потом... Если быстро ответить, то я скажу, что э, почему... Ну вот у нас жизненный период когда состоит как бы из трех таких периодов. Это когда мы учимся, когда мы работаем, потом что? Мы опять работаем, но как на, мы с Запада да, живем как бы по старинке. Поэтому я хотел бы, чтобы жители нашей страны да, жили как-то по-другому, наверное, жили путешествие. Вот жизнь путешествия, то есть золотой период, как говорится, да, вот после того периода, когда мы перестали работать. Вот. Или даже, если говорить о бизнесе путешествий, то тут ты можешь и работать, и путешествовать одновременно. Вот. То есть и тот период, когда я уже как бы поработал, как и вы, да, в, в службе на, вот, на, на государство, то теперь решил поработать как бы на себя, на, и, и отдыхая, и зарабатываешь, и, и делиться, ну как, какая цель, это делиться тем, то есть впечатление, делиться той тем стилем жизни, которым ты живешь, да. Вот как бы поэтому такое принял решение. То есть оказывается не так страшно, потому что зайти в интернет, просто сидеть в соцсетях, лайкать, смотреть чужие истории, ленты новостей — это одно, а другое дело — продвигать себя. Не так страшно оказывается, да? Или страшно? Расскажите первый опыт, когда вы зашли, что у вас там было такого, что вызывало у вас новшество, какой-то дискомфорт? Ну, если честно сказать, то как бы ну, пока во время службы ты не подумал, что когда-то служба закончится, да, и к чему-то надо быть готовым. И тем более ты когда замечаешь, что вокруг тебя что происходит, да, мы знаем, что сейчас да, время, когда уже… Угу. И, ну, у меня нормально. У вас что-то у нас со связью, ребята. Как нас слышно, видно, слышно? Дайте обратную связь, пожалуйста. У меня, в принципе, нормальный интернет. Ну, но все может быть. Сергей пропал, оказывается, в Киеве. Видите, я под Киевом. У меня Пу -пу -пу. хорошо. Да, тоже может Отлично, спасибо большое. Да, действительно, я Скажу вам, что когда я ушла из государственной службы, то когда мне сказали, что надо уходить в интернет, это было о, это в 2009 году. Да. И когда мне сказали, что надо заходить в интернет, я руками и ногами отмахивалась, нет, нет, нет, нет. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте, Александр привет, Виктория. Ребят, ставьте нам, пожалуйста, смайлик и поддерживайте нас, пожалуйста. Мы ну, вдвоем вот так вот вышли первый раз. Сергей, я особенно дебют, так что поддерживайте его, пожалуйста. Я когда ушла, mm -hmm. я сказала, нет, я не пойду, какой интернет? Психотерапия – это только лично. Эм, личностный рост – это только видеть человека, слышать его, ну как бы калибровать его, понимать его. Как это? Как это интернет? Я вообще не понимала, как это интернет. Но потом я после того, как поняла, что листовки в, интер... в метро не работают, ну, было у меня там пару заявок, был у меня пару человек, которые пришли ко мне после рекламы в метро, когда я делала кучу макулатуры, вот этих листовок, чтобы раздавать. Спасибо большое за ваши смайлики, за вашу поддержку, ребят. Когда я поняла, что ты выкидываешь деньги на ветер, а люди мне говорят, да не, не, не пробуй, ну, попробуй, конечно, что ты вот поняла, что это не работает. Тогда я начала осваивать интернет. Но, ребята, тогда было так сложно, мне кажется, сейчас намного проще. Вот это не потому, что я уже там много чего знаю. Сейчас все проще в том плане, что не нужно писать большие сервисы иметь, больших сайтов иметь не обязательно. Какие-то email-рассылки, у меня она есть, правильно, я тоже дублирую и рассылаю людям свои там материалы. Но сегодня достаточно иметь одну, одну качественную сеть раскрутить. Ну, я рекомендую, например, Instagram и Facebook. И там предлагать любой свой продукт. Причем бренд раскручивать, да, это 100%, чтобы были качественные твои фотографии, там, посты там, и так далее. Но здесь нужно понимать, кому ты предлагаешь свой продукт. Поэтому, когда я в прошлом году увидела, что можно зайти с минимальным порогов, порогом входа в бизнес на платформу MWR Live, где можно бронировать намного выгоднее любые туры, любые отели, вернее, туры, сейчас там есть уже и апартаменты, круизы. То есть ты входишь в этот клуб, и ты пользуешься, я, честно сказать, я обалдела, по-хорошему скажу. Потому что сегодня, вы знаете, чтобы построить любой бизнес, нужно не одна тысяча долларов, и даже не 2, чтобы открыть свой бизнес. А уж тем более, когда есть у нас сейчас корона коронапандемия. Да? Как вы думаете, Сереж, вот почему... Мы с вами познакомились вот на этой платформе, да, благодаря этому бизнесу. Почему, как вы думаете, почему можно зарабатывать даже во время кризиса в интернет на платформе MWR Live, в этом круизном, в этом клубе путешественников? Почему, как по-вашему, можно зарабатывать даже кризис? Вот как вы думаете? Спасибо, ребят, большое. Спасибо вам огромное за ваши смайлики, за ваши присоединение. Как вы думаете, и, Я хочу ответить, что ну, как бы, не, не думаю, я уверен, и сама платформа предлагает как бы не только путешествия, да? у нас там есть на платформе и магазин, да? то есть мы предлагаем стиль жизни, продвигаем стиль жизни, где человек может себе любые аксессуары, любую одежду себе, любые духи, там, парфюмерию приобрести для себя и для своих близких, неважно не для кого. И плюс это Международный бизнес что ну, привлекает, да, что это не ограничено каким-то пространством. То есть если у нас там какие-то есть проблемы да, там с выездом за границей, то другие страны открыты, у других этот вопрос, к примеру, решен. И если мы говорим о путешествиях, то можно путешествовать, как вы говорите, да, на лайнере по, по всему миру, можно путешествовать и в своей стране, не выезжая. Да, то есть если нам закрыты, закрыты границы, то мы можем в Украине достаточно, там в Украине, в других странах здесь перемещаться и отдыхать и в Карпаты, да и к морю, неважно. Не так и за границей. То есть люди, используя нашу платформу, могут, могут в своей стране отдыхать. Для этого есть Life Experience, Life эти, Local Experience, где люди отдыхают в своей стране. Или могут даже, если, например, у Украины сейчас нету такого, будет там где-то осенью, то в других странах есть, где мы можем туда поехать и там прекрасно провести время. И это тот образ жизни, который мы продвигаем, который мы предлагаем людям. Хорошо. А вот некоторые говорят, да какие путешествия, сейчас кризис, заранее снова закроются, новая волна, там вторая, третья. Ну, мы же видим, что в мире происходит. Почему у нас сегодня тема, как можно зарабатывать на путешествиях, даже в кризис? Вот у нас название такое нашего эфира. Как вы думаете, почему, несмотря на то, что кризис, можно... На этой, в, этой, в этой клубной, клубной системе, в этом, на этой платформе, в этой компании можно зарабатывать на путешествиях. Даже когда нас закроют. Ну вот, нас временно опять закроют, -то -то, опять волна, говорят, будет, да? Вот как вы думаете, почему закроют? Ой, почему можно зарабатывать, даже когда закроют нас? Не, я понял ваш вопрос. Ну, во-первых, то, что я сказал, это международный бизнес. То есть тут мы не, ну, хорошо границы закрыли, но люди путешествуют по своей стране. И второе, то, что у нас человек получает доход не, там, не раз в месяц, не раз в полгода, не раз в год, а каждый день человек получает доход. То есть, вот, как бы, а за счет, чего? Вы спрашиваете, явля... за счет я... чего? доход? А за счет чего доход? Вот, можете объяснить этими словами, те, кто нас. Являюсь партнером, являюсь членом этого нашего закрытого клуба, человек. вот... И, и, имеет возможность приглашая других людей иметь доход. То есть, как вы говорите о, о сетевом там бизнесе, да, ну, я бы сказал, это партнерский бизнес, потому что, может, кого-то это пугать, еще люди не готовы, там напуганы там 90-ми годами, ну, это не совсем верно. Да. Я считаю, что Google все знает. Тот, кто не готов, значит, он просто не да. да. Это не вопрос. Разобраться, где фейк, где пирамида, где сеть, где партнерский. Да, Мы понимаем да. разумных людях, да. А так почему тогда получается, что. Ну, мир-то закроет, да, пандемия там закрыта, там закрыта. А почему бизнес у нас продолжается? И почему, э, почему мы так уверены в том, что люди все равно, даже когда все границы закроют, ну, временно закроют, пока там решат вопрос болезни, да? Почему все-таки бизнес не остановится? Почему все-таки будут выплачивать? Как по-вашему? Ну... Одно то, что я говорю, что есть не, не только как бы, направление как э, туризма, то у нас есть, и мы стиль жизни продвигаем, что у нас как бы, есть такая подстраховка, то есть человек, если нет такой возможности путешествовать, или, например, может бояться путешествовать, ну, как бы, да, то есть он да, не готов, не готов, то есть он может путешествовать. Ну, все равно -то, эту проблему мы решим, да, если мы говорим, если уже вы хотите, ну, если, например, вы хотите спросить конкретно с этой пандемией вопрос, да, то рано или поздно люди решат проблему, то есть, за счет вакцины. Да? А то вакцину, ну, она как бы сейчас даже есть, можно так сказать, но реально ее будет использовать где-то к Новому году. Вот. То уже с Нового года люди будут спокойно себя планировать уже, ну, кто боится, к примеру, в сентябре там ехать, хотя и сейчас ездят, едут и э, зеленые зоны, да, любые страны. Хорошо, поняла вас, спасибо. А говорят, что вот у людей денег не будет, что бизнес закрывается. Спасибо за вашу поддержку, ребят. А том, что у людей денег нет, какие путешествия, какой бизнес, все будет закрыто, что все разваливается, бизнесы разваливаются, типа, ну, какой там, откуда люди людей деньги, типа, там, Платить, там приглашать. Вот как вы думаете, какие бизнесы рухнут, а какие... Ну, вы как разумный человек, я знаю, вы военные, военные все умные, я уважаю военных. Вот какие бизнесы рухнут, а какие бизнесы устоятся? Какие отели а, уйдут, а какие все-таки останутся? Ну, чисто логически рассуждаем. Кризисы были, есть и будут экономически, правда? Вот как по вам? Тех, кто предложит выгодные, более выгодные условия. И компания, как бы, если говорить уже о нашей компании, с которой мы сотрудничаем, то на сегодняшний день она предлагает наиболее выгодные условия. Вот и поэтому, то есть те, кто предлагает лучшие условия, то есть более лояльно относятся к своим клиентам или предлагать им какие-то да. варианты. Вот я за лояльность вот. клиентов, да, потому что... Mm -hmm. Вот по себе скажу, я сейчас только с Египта вернулась, там 8 месяцев жила, в апреле не успела вернуться, там вот был этот коронакризис, и я наблюдала, что там происходит. Значит, маленькие компании, маленькие магазинчики, вот эти вот всякие лавки, маленькие троечки отелей, они позакрывались. Ну, я начинаю, я же не, не такой супер бизнесмен, да, я что-то там разбираюсь, но мне интересно познавать. И вот я спрашиваю, а чего вас закрыли? Ну, жалуется, допустим, там, один из менеджеров отеля. Он говорит, а требует власти выплачивать людям значит, пособие, пока мы все стоим. А у владельца, спасибо большое за ваши смайлики, за вашу поддержку. А у владельцев нет денег. Ну, то есть, этот средний такой отельчик, такой себе, схиленький. И если они не выплачивают людям, значит, своим, то им их забирают лицензию. И я говорю, и что теперь? Ну, что, будет людей распустили. А отель заберет кто-то, кто побогаче. Я такая, угу, понятно. Потом, значит, владельцы магазинов тоже всяких там, да, там вот уже общалась, они тоже не выдерживают. И они тоже закрыли. И у нас в Украине, и во всем мире. Я к чему веду? что в любой кризис выживает тот, кто имеет запас прочности денежный и кто имеет запас прочности логического мышления. Что если мы говорим о путешествиях, то после окончания короны, вот этого, этого да ситуации, поедут те, у кого есть деньги, поедут туда, кто сохранил свои бизнесы и отели улучшил. Вот это то, что я узнала сейчас изнутри. Это мне интересно было. Поэтому, на мой взгляд, вот я вас спросила, а теперь сама вот как я это вижу, имея платформу, которая сотрудничает с лучшими э, отелями мира, а может только эксклюзивные варианты виповские, да, мы знаем это, логически я так себе думаю, что эти, ну, то есть бояться нечего, эти отели, классные, виповские, они, естественно, сохранятся. И люди, которые сейчас вкладывают деньги, там, ну, по 100 долларов в месяц мы там вносим, да, и каждый, кто подключается тоже, тоже, тоже, тоже по сети, по партнерским вкладам, в итоге, накапливая свои деньги, мы становимся богаче, а люди, и мы же сможем и ездить, и также смогут ездить в эти крутые отели, те, у которых деньги вообще есть в априори, правда? Вот я так логически развел такую ситуацию. Да, все верно. Компания, как, бы, как вы сказали, помогает нам накапливать на путешествия. То есть деньги, как мы говорим, делаем товарооборот и то, что мы говорим, да, это деньги на наше же путешествие. Это не, они никуда не, не уходят. Вот, вот какой плюс. Это люди должны понять, и это мы пытаемся донести. Вот, тут очень все просто и понятно. Вот, то есть это непонятно не, не, не куда или непонятно на что. Это на ваше путешествие, на ваш отдых. Это же здоровье. То есть человек не может работать там, 24 часа и 7 дней в неделю. Да? То есть есть время на отдых. И нужно, нужно это и себе, и нужно это и детям передавать. Потому что если люди не путешествуют, там взрослые, да, то как будут их дети путешествовать? Ну, по картинкам не будут. да. Вот мы... Вот я тоже об этом. Поэтому всякие кризисы, трудности, они были есть и будут, правда? Я помню 2009 кризис, который был. Я помню, я. я вас перебью, но мы смотреть должны на кризис как ну. То, что сейчас все время говорят, это опасность и возможность. То есть больше как на возможность, хотя это опасность, ну да, но это нам дает шанс, мы должны его увидеть. А наша цель, как с вами, да, показать людям эту возможность. Да. Вот они должны увидеть, увидеть эту возможность. Вот наша задача, как бы донести людям и открыть им. Да. Согласна. То, что мы хотим показать. Согласна. И когда, а я уже около 10 лет, я говорю уже в интернет-бизнесе, когда я начала проводить тренинги, я хотела путешествовать. У меня была мулька путешествовать, я просто мечтала путешествовать. И я увидела, что другие тренеры проводят за границей. Я такая думаю, о, и я хочу. И я начала мечтать, хотеть, прописывать. Я начала ездить по всему миру, в разных странах проводила свои тренинги. И я в общении с людьми увидела, что есть большая разница, о том, как я покупаю, как другие покупают. И я начала задуматься, а почему такая разница? И вот это вот задуматься о том, почему разница в покупке того же отеля, меня привело к тому, что ко мне прислала вот такая информация. И я ею, конечно же, воспользовалась. Потому что, если посчитать по деньгам, то это экономия там несколько раз поездок, когда ты берешь. А по статистике, кстати, 60% это деловой туризм. То есть, это богатые люди, это предприниматели, это всевозможные нау науковцы, да, научные работники. Они постоянно куда-то ездят. И, конечно, богатые люди, они любят считать свои деньги. Они ищут, где выгоднее. Правда? Поэтому деловой туризм, он, естественно, тоже вернется. Это я к тому, что мы, естественно, вернем, вернемся к этому туризму и к заработкам после окончания и, и с помощью этой платформы мы сможем действительно путешествовать и зарабатывать вот поэтому сейчас с вами сто процентов мы можем значит показывать людям рассказывать и делать учиться нового а теперь так скажите пожалуйста вот как по вашему вот вы начали после увольнения из вооруженных сил вы начали, зашли в интернет. Что для себя вы такого нашли, ну, нового, необычного, что-то страшно, может быть, дискомфортно? Потому что многие слушают, они даже боятся смайлик поставить, они просто наблюдают, что-то пишут там. Ну, вот я раньше начала, поэтому я помню свои страхи. А вот вы недавно начали относительно. Вот с чем столкнулись, что вам, что вам страшно делать? Спасибо, ребят, за ваши Сергеевич. Спасибо большое. Не, не, не о себе, могу сказать, да. Но... Хотя, может быть, да, о себе, давайте скажу, что ну, как бы не то, что страшно было. Мне как бы, ну, не совсем понятно, потому что как бы в армии я занимался чем, ну, как бы, конкретными делами, да, а когда тут приходится. И Телеграмом пользоваться, и Ватсапом, и Вайбером, да. и Инстаграмом. Куча-куча этого всего. Но ну, оно было не сразу мне как бы комфортно. Ну, вот так, не то, что страхи какие-то, а больше комфортно. Потому, почему? Потому что я... Во-первых, у меня работа такая была, больше боевых дежур, работа такая постоянно напряженная. Я думал, как бы избавиться от этих, ну, лишней информации. Тут, наоборот, нужно будет как раз коммуницировать, и эту информацию больше, больше, больше. То есть, да. ну, как вы... Ну, говорят, а, выходить из этой зоны комфорта, то есть ну, на, нарабатывать эти навыки, это делать быстрее, быстрее. То есть, бояться, то нужно и делать, да? Да, да, да. И все, это набира, набираешься опыта, ты сам не, не задумаешься потом, ну, что оно делается, и оно делается с каждым разом, с каждым разом а, легко. А людям, да, когда нет. ты чего-то не делаешь, ну этого, этому нужно научиться, вот и все. И это тоже, как бы продлевает жизнь человеку. Мы тоже как бы об этом. То есть. Путешествие, здоровье ⁇ это ну, да. все вместе. Да? Недаром не говорят, что путешествие ⁇ это целая маленькая жизнь, потому что это совершенно другое преосмысление. И неважно, на три дня, на, на пять дней, на месяц, это, ты растешь и развиваешься. А дети, я видела детей, общалась с нашими, с Восточной Европой и Западной Европой, которые живут в том же Египте, очень много людей живет. Многие остались, не, не успели выехать после на, вот этого объявления коронавируса. Не смогли выехать, богатых людей очень много, там квартиры, виллы, возможности там ну, для жизни просто великолепны. Кто-то приехал с дабинком поработать, но есть люди, которые там живут годами, они работают онлайн, кто-то не работает онлайн. Но меня заинтересовали дети, понимаете, дети. Я смотрю, вот общаюсь с родителями, они говорят, они так быстро изучают арабский, английский там какие-то другие языки, кто люди там много, они, говорят, так быстро изучают, они становятся такими уверенными, шустрыми. И я думаю, а ведь действительно, чем раньше мы детей вот там куда-то там, где-то там возим, тем быстрее они становятся более адаптивными, адаптированными к этой жизни, правда? Смотрите, да, как, какая мысль меня посетила, ну вот, ну, если говорить о том, о страхе, я думаю, что ну, вы вот слово путешествие повторяете, и вот может быть людей пугать, как бы, да, куда-то там путешествовать. Но давайте по-другому назовем, ездить в гости друг, ну, друг к другу, да. То есть у нас сейчас границ нету да, для онлайна, для интернета, да, то есть мы просто едем к друзьям, которым знакомым за границу, вот и все, да. А если Евросоюз, там практически границ нет, вот если так разобраться. То есть, и мы тоже в ассоциации с Евросоюзом находимся, то есть потихоньку границы, раскрываются. И дороги есть, значит, по них будут ездить, самолеты есть, они будут куда-то летать. Все равно. И смотрите, если вы уже говорить о э, современных технологиях, то от коронавируса, ну даже не от коронавируса, а от этих как бы различных э, вирусов, есть тоже соответствующие приборчики, которые в Украине даже ну, продаются. Но это надо профилактику проходить постоянно, ими пользоваться. Ну, как там, можно сказать, врач, что вы в этом немножко понимаете, да, что есть. Это надо просто за собой следить, здоровый образ жизни. А то, что ну, вирус, они, этих вирусов было много, просто что ну, нам сказали, что какой-то есть, и все, и типа мы должны испугаться. Нет. Куча вирусов и других есть, и просто надо заниматься собой, вот, своим здоровьем больше собой заниматься. Да, если уже о вирусе говорить, то этот вирус он 65-го года открыт официально, а не было ничего раньше. То есть он у нас есть как, как герпес, как глисты как какие-то. у нас есть, это нормально, просто сейчас нас решили ну, немножко позомбировать. Ну, сейчас мы не будем о политике, нужно... Не nee, может, может быть, отрезвить, мы будем... То, расслабились, булки, все есть, все хорошо, а тут надо чуть-чуть стихнуться и новое изучать. Вот с вами согласна? процентов. Новые. однозначно потому что старые знания нам дают то что мы на сегодня имеем да. новые знания новые новое знакомство потому что вот ну, люди например вот если вы уже говорите о о сетевом маркетинге о партнерском бизнесе то они замыкаются наверное ну, не то что они сознательно но ну, как бы есть близкие родственники которые как бы их утягивают обратно то есть они ну, их как бы, задача, как бы, я вижу, это создавать э, новую команду, да, новые люди, новое новые общение, то есть новое знакомство. И, и, и эти люди будут уже ну, на виду и уже по-другому будут на них смотреть новые люди. Да, они уже будут его как лидер, лидера видеть. А когда старые, люди, ну, да. старые знакомые ну, приземляют человека, то есть они затягивают его обратно тоже. Супер! Согласна с вами. Есть такое понятие, как число Донбара. Вот вы умный, умный человек, зайдете посмотрите в, в гугле, и вы еще больше в этом утвердитесь. Так вот, люди, это, это тоже социальные животные. И человеку, чем больше, чем лучше его пространство, единомышленников, чем больше он его поднимает и утверждает быстрее. А если это старое, старое общество, оно берет вот, ну, вот, так вот, как живет, да, то, естественно, тот, кто пытается вылезть, куда-то высунуться, его однозначно затянет вниз. как э, эксперимент проводили, значит, э, обезьяны съят в клетке, им каждый день приносят э, бананы, ну, еду приносят. И каждый день, каждый раз кладут в одно и то же место. И вот однажды пришли, положили эту еду в другом месте, высоко, так что туда нужно было изловчиться и допрыгнуть. допрыгнуть. И вот смотрят эти стаи обезьян, и никто не, не, не пытается а есть, хочет, и они что-то ждут. Одна присмотрелась, одна приловчилась, приловчилась, рассчитала траекторию полета или как там, и допрыгнула, и схватила, значит, эти бананы. И остальные обезьяны, как вы думаете, что сделали с ней? Они сидели, наблюдали, не делали. Одна допрыгнула. Вот согласно эксперименту, как вы думаете, что они сделали? Мне сложно сказать, что они сделали, может быть, повторили, не знаю. Вот хорошо бы, если повторили. Так вот, как раз они да. накинулись на нее и начали ее бить. Вот, представляете? То есть это о чем говорит, что люди привыкают вот к этому обычному, как вы говорите, возможности вот этой комфорту этому, и они уже думают, ну приносили в одно место и снова принесут. Наблюдаем, может быть, еще принесут и сюда, там, где ложили, всегда. Клали вот это вот. ты слышала такое, то есть, как человек говорит, ну, я прожил 30 лет, ну, еще проживу так же, ну, как бы, да, ну. а, Да, поэтому, наверное, вы, вот, да. если, мне понравилось ваше выражение, что, наверное, надо, чтобы мы немножко встряхнулись, да, там, чуть еще. Ну, конечно. Да, потому что есть такое понятие аскеза, и мы люди так устроено, что нам нужны какие-то трудности. Так мы растем, и развиваемся. Вы, как человек в армии, знаете, что у нас есть внутренняя, у нас должна быть дисциплина. И нас там приучают к каким-то порядкам, да, мы знаем, что надо делать, строго там и так далее. Это внешняя дисциплина. А внутренняя дисциплина – это вот, а что я делаю? А зачем? Помогать людям. А чтобы было себе хорошо. И другие, ну, то, что мы с вами говорили, да? Но это уже другая, другой, другой, другой совсем расклад. И вот тут уже... Вот эта стадность, вот эта стая, да, она должна быть другое окружение. И должны накидываться, должны поддержать. Но если не поддерживают, значит, мягенько отползаем, выходим из этой клеточки, ищем других единомышленников, которые вместе прыгают за этими бананами. Ну, я вот условно говорю, да, вот да, да. Хотел сказать, один знакомый говорит, что когда ему говорили «ты всех, кто вошел?» Он говорит «нет, я из всех, ты вышел». Поэтому да, надо выходить из того окружения, которое тебя держит на месте, да, не дают развития. А развитие должно быть, и наша цель — это развиваться, расти. И, и мне очень нравится, что Вы сказали о том, что надо этот период для того, чтобы мы действительно немножко… Как Вы сказали? Стреп, э, встрепенулись или как? Как Вы сказали? Как вы сказали? Я уже не помню, наверное, или взбодрились, но в любом случае, как бы да, этот стресс мы должны пережить. Это ну как бы это как сбросить какие-то негативные свои клетки, больные, наверное, да, вот как в лоповонку, да. Там. Я хочу с вами еще провести эфир. Прям, прям, супер, правда. Первый эфир, я, я не знала, как у нас будет, он мне очень нравится. Вообще, умные люди, это тебе. Это все благодаря вам, вы, мастер, вы правильно задаете вопросы. Тут, тут вопросы задавайте, человек сам, ну, любой будет вам открывать, скрываться. То есть, вот это и важность этих эфиров, потому что как бы, мы можем картинки какие-то пускать, там, что-то другое, чье-то там рекламировать, да, когда вы себя, и вы понимаете, кто на вас идет, кто ваша аудитория, да, Но с кем да. вы будете работать? Что это не какая-то загадка, то есть это живые люди и живое общение. Да, сто процентов согласна. Так вот, я хочу дополнить то, что вы сказали, вот, на то, что вы взбодрились. Да? Так вот, у нас в голове, ну, условно скажу, есть неокортекс, неото, неокортекс и рептильный мозг. Так вот, неокортекс не — это то, что отвечает за развитие, за человеческое, вот наше вот это вот. вот, вот. А рептильный мозг — это страх. И вот на этот страх рассчитаны все информационно-психологические операции, все вот эти СМИ от того, что люди рассчитаны на страх. И они не развиваются, они не ищут другие способы они не, ну и так далее. Поэтому, ну, кого-то держит это общество, ну, выбрали не держаться, пусть там сидят. А мы ищем тех, кому интересно развиваться, двигаться, поддерживать, искать единомышленников и зарабатывать, путешествовать, помогать друг другу. Согласны? Так что я думаю, да, и мы не просто говорим какие-то прост... ну, ну, простые слова или что-то такое. Мы, мы даем технологию человеку, как, как измениться, потому что ну просто сказать, ну давай это делать, ну нет, это мы делаем пошагово, то есть конкретно с каждым человеком и уже имея большой опыт уже мы можем этот опыт передать и... а что... в достижении успеха. И вот хотел еще сказать, вот люди, ну как вы эти боятся какой-то страх, да, вот. Страх отказа, например, Ну, это слово «нет», это всего три буквы, которые надо преодолеть. И мы не стоим между «да» или «нет», а мы стоим за «нет». То есть люб... после «нет» всегда будет «да», и «нет» — это не значит никогда. А завтра — «да». Не завтра, так послезавтра. И опять же, если человек сказал «нет», не надо за ним, пусть себе живет в своей жизнью. Я вот столько лет работаю в этой, в этой деятельности, хочу сказать так, что тот, кого мы уговариваем, это не наш человек. Он придет, в конце концов, он все равно не будет готов работать. Поэтому в моем понимании, почему я еще зашла в этот бизнес на путешествиях, что есть четкий алгоритм, это твои позиционирование, для кого, кто готов. Не надо никого уговаривать, четкие продвигающие вопросы на осознанность. Человек сам принимает решение, не сегодня, так завтра. Показываем алгоритм, делаем э, чат-бот, реклама, общение, консультации, общение, консультации, нарабатываем опыт, дальше проводим вебинары, и приходит большое количество людей, намного больше, продаем на вебинарах, и в конце концов приводим человека на консультацию, чтобы завершить все Это очень просто, когда знаешь. Поэтому я за то, чтобы... Хорошее дело не, не похабили старыми способами. Вот я к чему. Поэтому мне понравилось, что этот бизнес на путешествия, который можно делать в интернете, мне понравилось ключевое слово «интернет». Почему я, собственно, не зашла? Чтобы помогать другим легко, без напряга, шаг за шагом, как вы сказали, выстраивать себя, самому разбираться, другим разбираться, кайфовать от этих путешествий. Даже вот через Интеграм, ой, даже вот сейчас, вот так вот, даже когда нас на время снова прикроют, вот это что же, какая кайфища общаться, согласитесь, со, всей, то со всем миром, правда? Да, не только, как как говорите, в онлайне, в интернете, а наша цель путешествия — это не… Ну, не в онлайне, да, в живую То есть мы вживую должны встречаться, вживую море видеть, океаны — да вот наши цели. А живую мы общаемся для того, чтобы показать эту возможность людям и открыть да. этот мир. Да. Я имею в виду строить бизнес, приглашать людей, да. не надо никого ходить, дергать смыкать, у кого уговаривать. Правильно открыли, правильно построили цепочку, касания, объяснений, рассказали, показали, один эфир, два эфира, пост. Сильно консультацию, объяснили, и все, и что присмотрелся и говорит, о, хочу. А уж, конечно, живу и общаться. А уж, конечно, обниматься, целоваться, радоваться с единомышленниками на встречах. Да, да. Человек живет, чтобы радоваться. И вот эту радость, да, делиться с этой радостью. Вот, и, ну, Может быть, людей еще, ну, такая, опять же, мысль пришла: что людей, может быть, пугают, что. вот. Он будет только заниматься этими путешествиями. Да нет, вы, вы любимым любим, другим делом занимаетесь, на да? вышиванием, там картины пишите, да, неважно. Не Можете на работу ходить, оно не мешает свое да. И когда вы примете решение, или когда придете до того момента, что вы, вы уже на работе не сможете работать, или та работа, вы поймете, что она нелюбимая, к примеру, или ну вот. А тут вы как бы отдыхаете душой и телом в любой точке мира. Спасибо вам огромное, Сергей. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я неожид... ну, я знала, что военные это умные. Офицеры э, не бывает. они в прошлом, они всегда у них мозги там, ого, как настроены. Поэтому очень важно. Это все благодаря вам. Вы мастер, вы а, да. правильно правильно. Но опять же, э, я много работала в сфере среди военных. И знаю, что если человек этот берется за дело, э, то он... Вижу цель, не вижу препятствия, и он дойдет, и он новые всякие моменты исследует. Поэтому я с радостью буду с вами еще общаться, рекомендую вам также общаться со своими единомышленниками, выходить в эфир, потому что у вас логический причинно-следственные, ну, я уже как специалист говорю, построение разговора, и это важно для аргументированного объяснения людям. Люди любят четкость, конкретность, структурность, причинно-следственные связи, аргументы. И тогда люди будут больше понимать, а что это? А что за платформа? А что за путешествие, А почему там это выгодно? А сколько нужно платить? А как нужно привлекать? За кого нужно привлекать? Кого нужно приглашать? Кого не нужно приглашать? И так далее. Когда часто выходите в эфир, говорите на, на одну и ту же тему из разных углов, в конце концов люди начинают, как вы правильно сказали, доверять, привыкать и принимают решения. Хорошо. Да, и как вы уже зацепили вопрос целей, да, что вот люди, цели какие-то должны наставить себе. Ну, и чтобы поставить цели, они должны научиться мечтать. И ну, как научить человека мечтать? Ну просто придумай себе мечту, вот, ну как бы даже нереальную, да, посетить 200 стран в мире, да, посетить хотя бы 100 стран. А с, нашим, с нашей компанией, да, с нами, вы это можете спокойно реализовать. Вот как вы сказали, сколько там, за, за пару лет вы посетили 20 стран только, да? За, где, за 7 лет я посетила где-то где 15 стран, наверное. Вот, немножко осталось и посетить все страны мира, поэтому мы такую, такую возможность даем людям. И вот эту мечту, поставьте себе мечту такую, в Париж съездить, там в Диснейленд, не, не только самому, потому что люди, наверное, замыкаются на, на саму, них, себя, только я, я, я. Так возьмите своих детей, возьмите внуков, поедете всей семьей, да. Вот, вот так нужно путешествовать, так отдыхать. Лайнер чего стоит, боже, это, это просто. Если в других компаниях нужно там еще как-то накапливать, чтобы потом поехать, то у нас на нашей платформе зашел и выбрал сразу со скидками. Это... это... Я дважды была на круизных лайнерах, была в Венеции, в Марселе, в общем, короче, много. В Собольне встречалась на семнадцатый й год. Это просто невероятная сказка. Я сказала себе, ну как можно вообще вот жить в одном, да, у меня классный дом, я его люблю, он маленький, аккуратненький, тут под Киевом. Все, ну классно тут, но он еще класснее становится, когда ты возвращаешься из путешествия. Понимаете? То есть это суперски, когда ты общаешься с людьми, когда ты открываешься миру, когда ты плачешь от радости, когда ты видишь столько всего интересного, то, которое есть в Ютубе, а ты это все видишь вживую. Это же как здорово. Да. Да, и каждый человек должен задумываться, ну, или задуматься о том, ну, зачем эти моря, зачем эти горы, зачем эти океаны. Ну, наверное, чтобы их увидеть. Вот зачем их создали, для, для чего? Просто чтобы вы дома сидели, с дома не выходили, да, и смотрели это как бы по мультикам или по видео, по роликам, или за, друг, за другими наблюдали. Прям за живое зацепили меня. Значит, в прошлом году, в июне месяце мы были в, в, значит, в Австрии, в Вене, и у нас выход из окна был на Альпы, представляете? А еще было прохладно, это было начало июня, по-моему, мы там сауну ходили, там все очень красиво, круто, отель «Пирамиды» называется, крутейший отель. И мы, значит, пошли, покупались в бассейне. Я говорю, ну, холодно, но я же такая, типа, крутая, я же с холодной водой, ну, пойдем. Ты постой тут рядом со мной, там, с полотенцем, с халатом, а я пойду нырну. Я захожу в бассейн, а он теплый, представляете, Фух, такой пар, ну, пар такой из рта идет, да, потому что прохладно было, тем более это север, это холодно, это альпы. Еще на, ну, начало июня, я такая, вау, представляете, такое, такой теплый бассейн с подогревом, такая зелень, такая красота, такое спокойствие, боже, это, это рай просто. Я вот сейчас поминаю, спасибо вам большое, я бы уже и закончила эфир, вы мне заставили окунуться в этот рай, да, действительно, после такого После такого хочется... Добавлю к вашим словам, что вот тоже такое, как бы открываются даже новые страны, например, как Саудовская Аравия, которые были закрытыми странами, потихонечку теплее, теплее, да, новые, новые страны открываются. Даже те, которые там несколько лет назад, то есть сейчас он уже может другие новые страны открывать. То что там говорим, в каждый месяц приезжаешь и новый город, да. То есть как бы все меняется. ты и у нас будет меняться так, чтобы как бы, не узнать. Да, вот этот период, как, а, пока мы сейчас в этом карантине будем, хорошо бы, конечно, сосредоточиться, сфокусироваться и построить свой бизнес на том, что тебе нравится, от того, чего ты балдеешь, и с фокусом вот четким идти, правильно, грамотно все делать. И нет вопросов. Я не знаю, вот я прожила уже на этом свете много лет, и мне даже не верится, что сейчас такое время настало, когда можно действительно на любимом деле на кайфе, нужно зарабатывать. Ну как, как это, даже не верится, что такое, а быть, возможно. Просто надо, как говорит молодежь, раздуплиться, увидеть, как это работает, и, и все. Так что, ребят, кто из вас еще не партнеры нашего клуба LWR Life, у меня в шапке профиля есть анкета, заполняйте, или обращайтесь к Сергею, кто из вас, кто больше нам, вам понравился, и приходите к нам, будем учить, показывать, как можно приглашать, как нужно работать, как можно строить бизнес, как можно купить мини-франшизу, уже готовые. Берешь, покупаешь, рекламируешь с собой, приглашаешь, и тебе платит компания очень неприличные деньги, если, конечно, работать. Да, спасибо, что вы пригласили. Хотел добавить, что вот люди не должны бояться как бы, вот этого страха не должно быть и как. В армии, вспомнил армию десантников, говорят, на три будете выпрыгивать, а им раз-два и преодолевают таким образом этот это страх. И у нас работа командная, то есть мы помогаем людям, вот наша задача помогать и работать в команде, и двигаться к успеху. Без команды это очень тяжело, должна быть поддержка, должна быть обязательно какая-то помощь и научение, и здесь, слава Богу, все это есть, чего в принципе нет. Вот люди там, психологи, коучи, они идут и проходят тонны тренингов. Я сама прошла десятки тысяч долларов. И удивляется что здесь есть возможность, действительно, тебе покажут или бесплатно, или практически бесплатно то обучение, которое стоит очень серьезный. Поэтому, ребят, кому уже пора, кто хочет перейти в онлайн-бизнес, кому пора зарабатывать, кайфовать, используйте кризис для возможностей. А я, Над... я Надежда Новосельская, психолог, коуч, психотерапевт, бизнес-путешественница, <laughs> интернет-предприниматель, путешественница и Сергей Новодворский. Сереж, скажите еще пару слов. На этом заканчиваю с вами нашу встречу. Спасибо, Надежда, за приглашение. Она мастер своего дела, любит это дело. Спасибо еще раз. Спасибо. Всех благ. Ребята, задавайте вопросы, пишите, заходите в шапку профиля, там есть ответы на ваши вопросы. Пока-пока.